Ну что, добрый день еще раз, запись поставили, добрый день еще раз, дорогие друзья, добрый день в новом 2023 году. Сегодня у нас с вами 9 января, и у нас сегодня с вами первая встреча в этом году. И я надеюсь, что не только Маргарита с Владимиром успели попланировать посмотреть на 2023 год, от остальных я ответа не дождалась. Проанализировать 2022 год. Артур, приветствую. Если хотите, чтобы вас было слышно, включайте микрофончик. Все говорят, с выключенным микрофоном вас не слышно. Имейте в виду. Я так еще не разобрался вам. в этих. А, Мариточка, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Да. Доброе, доброе. Доброе, добрая, доброе утречко. Приболел просто. 30, у меня 40 градусов. Вот. 39, 38 с чем-то там. Ну, ничего. 39. Это всегда, когда много целей ставишь, крыша едет. Понятно. Но для меня эта история прошедшая. Мы 31, января, 31 декабря, 1 января встречались с температурой 40, 40 градусов у мужа. Так что мы, уже это, мы это прошли, это, это излечивается, это излечимо, так что нормально. Да, да, нормально. нормально. Да, да, да, чуть-чуть поболеть, и потом все, все хорошо. Так что, Р, у меня первая... видеть, да. Взаимно, взаимно, да. Давайте выздоравливайте, выздоравливайте. Угу. Обязательно все, выздоравливайте. Все. Потому что я думаю, что планов у нас громадье и будем, будем их реализовывать. Так, ну что, давайте начнем вот с чего тогда. <смех> начнем мы с вами сегодня сделаем такую установочную встречу на 2023 год. То есть попробуем посмотреть на 2023 год. Если кто-то еще не успел провести работу с планированием 2023 года, пожалуйста, обязательно это сделайте. Обязательно сделайте для того, чтобы... Не просто плыть по течению 2023 года, но и э, успеть реализовать, достичь свои цели, то есть сделать то, что мы наметили. Этой работе, вот прямо целенаправленной, я лично посвятила весь вчерашний день. Весь вчерашний день я по всем важным областям, важным задачам, которые у меня есть, составила планы, поставила цели, скорректировала, расписала так, чтобы у меня появилось четкое понимание, что же я хочу в 2023 году. И э, э, по некоторым целям я даже уже на три года вперед посмотрела, в частности, что касается строительства дома. И мне стало так хорошо, так спокойно, когда я увидела, когда что мне нужно делать, потому что, когда ты смотришь на этот ворус задач, на эти большие какие-то цели, то тебе становится как-то жутко и неуютно, когда ты не понимаешь, с какого, с какого конца этой большой задачи браться. А когда ты раскладываешь все по таким вот небольшим кучкам, то становится понятно, с чего начать и чем закончить. Поэтому вчера моя, последние мои выкладки я уже делала практически в 12-м часу ночи, ну вот так вот они пришли наконец-то. И э, чувствую очень такое легкое состояние от того, что я вижу 2023 год, я вижу даже немножко дальше, и от этого становится очень легко и комфортно. И это дает силы для работы. Поэтому еще раз, если кто-то эту работу не проделал, обязательно проделайте. Обязательно сделайте, это даст вам энергию для того, чтобы двигаться дальше. Теперь, прежде чем говорить про наши непосредственно планы цели на 2023 год, я своими планами в части бизнеса с вами тоже обязательно поделюсь, потому что эти планы включают всех вас, по большому счету. И вначале хочу с вами поделиться такими общими тенденциями, которые на сегодняшний день есть в нашем обществе, которые нам помогают двигаться вперед, которые нас... Вот как на волне выносят и помогают нам реализовывать свои цели. Почему мы сейчас находимся в потоке, скажем так. Во-первых, три основных тенденции хочу вам выделить, которые у нас будут продолжаться в 2023 году. Понятно, что могут быть какие-то катаклизмы, понятно, что может там опять что-то случиться такое, что все будет двигать и все будет менять, но... Мы в любом случае будем подстраиваться, будем в любом случае смотреть на то, как течет вообще река времени и встраиваться в этот поток. В любом случае нужно быть готовым к тому, мы уже об этом много раз говорили, что то, что мы сейчас запланировали, реально всегда вносит свои коррективы и исходя уже, и мы с вами всегда будем корректировать наши планы, исходя из того, что у нас с вами происходит. Поэтому если что-то вдруг идет не по вашему плану, это не повод расстраиваться, это не повод опускать руки, это повод просто скорректировать план. Итак, три основных тенденции 2023 года. Первая тенденция, которая является продолжением тенденции 2022 года, это то, что люди на сегодняшний день в нашем обществе находятся в поиске, если мы говорим конкретно про продукты, да, то есть эта тенденция касается продуктовой стороны, находятся в поиске хорошего продукта по хорошей цене. В 2022 году, я уже говорила, рынок пришел в движение, Потому что начались изменения, кто-то уходит с рынка, кто-то еще что-то, и люди, которые привыкли к каким-то определенным продуктам, они начинают искать что-то новое, потому что то, к чему они привыкли, либо это стало очень дорого, либо этого вообще не стало. И поэтому тенденция 2023 года, она, это будет продолжение 2022 в этом смысле, то есть люди будут продолжать искать. То есть кто-то шел на каких-то запасах, кто-то у кого-то еще что-то было, и сейчас это начинает заканчиваться, и люди начинают искать хороший продукт по хорошей цене. И я это, этот, эту тенденцию вижу, общаясь с людьми, очень много людей, которые давным-давно пользовались нашей парфюмерией, давным-давно пользовались нашей парфюмерии и сейчас они мне говорят, и я что-то вдруг про вас вспомнила, и я что-то вдруг вот вспомнила, а я, а я раньше даже занималась, а вот я что-то вдруг вспомнила, то есть вот таких людей очень много, которые что-то вдруг вспомнили про ламбре, Конечно же, они вспомнили не просто так, они увидели там рекламку, они увидели, то есть что-то где-то мелькнуло, и у них в голове щелкнуло, что да, точно, была же такая вот компания, был такой парфюм, была такая косметика, а, а что сейчас? Вот, поэтому это как раз результат того, что происходят вот эти вот перемены. Поэтому первая тенденция 2023 года, это люди будут находиться в поиске лучших решений, будут находиться в поиске хорошего продукта по хорошей цене. И это еще связано с тем, что когда наступают вот такие вот времена неопределенности, люди начинают очень внимательно относиться к своим тратам. То есть если раньше можно было тратить направо и налево, ну, то есть каждый это делает в меру своих каких-то возможностей, да, то сейчас люди к деньгам, к ресурсам относятся очень... Внимательно, очень осмотрительно. И поэтому э, очень важно хорошо, качественно потратить свои деньги. Именно, и, и это вот добавляет веса еще нашему предложению. Мало того, что люди ищут просто хороший продукт, потому что они потеряли какие-то свои э, привычные продукты, и им еще важно купить качественный продукт за э, хорошие деньги. То есть рачительное отношение к деньгам. И эта тенденция будет в 2023 году продолжаться. Дальше. Вторая тенденция касается возможности заработка. Возможности заработка. И эта тенденция началась еще в 2020 году. И она продолжается по сей день. Люди не прочь заработать денег дополнительно потому что это прибавка к бюджету, жизнь, то есть продукты дорожают, вещи дорожают, зарплаты не спешат повышать особо сильно, то есть инфляция есть. И поэтому для того, чтобы поддерживать свой привычный уровень жизни, люди ищут дополнительный заработок. Более того, люди ищут возможность зарабатывать на удаленке. Потому что в 2020 году все увидели, что как в один момент может все схлопнуться и ты останешься без привычного заработка, который у тебя есть. есть. Все Очень многие люди полагались на работу, полагались на свою зарплату и так далее. И 2020 год показал, что в любой момент твоя работа, твоя зарплата могут просто вот прекратиться. И поэтому возможность зарабатывать удаленно, без привязки к какому-то месту, эта идея сейчас продолжает развиваться. И люди находятся в поиске таких видов заработка. Это то, что мы с вами можем предложить. Благодаря тому, что в компании выстроена логистика, и мы можем продолжать развивать наш бизнес, даже если вдруг нас опять закроют по домам. Да? То есть, если это сделали не раз, то кто мешает это сделать второй раз? Никто не мешает абсолютно. Все может произойти. И вот эта ценность и возможность зарабатывать на удаленке, даже если вдруг ситуация будет меняться, она тоже имеет очень большую ценность. Поэтому тот вариант заработка, который предлагаем мы, помимо всех тех сетевых преимуществ, помимо того, что это возможность включать геометрическую прогрессию, создавать группы и так далее, развивать бизнес в разных городах и так далее и тому подобное, Тенденция 2023 года продолжает развивать интерес к удаленным видам заработка. Поэтому мы тоже с вами в тренде. И третья тенденция, которая набирает силу, только набирает силу, может быть, мы еще этого не сильно ощущаем, и находясь в сетевых сообществах, находясь в наших, то есть в наших коллективах, мы это можем вообще не ощущать. Но и пандемия, и то, что все как бы последствия связаны с этим, и вообще тенденции развития общества, они усугубляют ситуацию с чувством одиночества. И поэтому люди из, из подвальни находится в поиске сообществ, коллективы единомышленников, людей, где можно было бы найти эмоциональную, психологическую поддержку. То есть мы с вами, особенно подрастающее поколение, очень сильно уходят в гаджеты навык коммуникации страдает просто вот очень сильно, то есть этот навык просто теряется навык обычной человеческой коммуникации, но при этом человек существо социальное и оно чувствует, что ему не хватает обычного человеческого общения, человеческой теплоты, и он находится в поиске коллектива, общества, сообщества, где он находит поддержку своим целям, своим идеям, своим, своему видению и так далее. Находится в поиске единомышленник. И у нас это тоже есть. Я почему говорю, что мы можем этого сильно не ощущать, потому что у нас всегда есть коллектив, у нас всегда есть общение, у нас всегда есть взаимоподдержка и так далее. Это то, что у нас есть. И это то, что мы можем предложить другим людям. Наше сообщество, которое помогает развиваться, которое помогает развивать навыки коммуникации, достигать своих целей, и, что касается заработка, и сохранять красоту, и молодость, и здоровье. Да? То есть это, вот, это тема сообществ, которые являются магнитом для людей, которые тянутся к общению. Вот три а, тенденции, которые в 2023 году будут продолжать развиваться, какие-то будут а, сходить на нет, как, например, а, если не будет каких-то серьезных катаклизмов, то в 2023 году а, в основном перераспределение рынка уже произойдет. То есть а, а, клиенты найдут а, свои продукты, они будут, которыми они дальше будут пользоваться, то есть произойдет вот эта вот какая-то стабилизация рынка, если не будет никаких новых каких-то непонятных событий. Да? Вот. И сейчас хорошее время, потому что достаточно большое количество людей находится в поиске. Тенденция с удаленной работой будет актуальна по-прежнему, я думаю, что она будет и дальше набирать актуальность. Тема с сообществами будет а, только набирать силу, она будет только нарастать в силу того, что у нас а, подрастает поколение, которое теряет навыки коммуникации. И это будет а, очень актуально со временем. Вот. И все эти три тенденции мы с вами можем оседлать. У нас есть предложение на каждое из этих трех Направлении. У нас есть что предложить. И поэтому, именно поэтому у нас на сегодняшний день достаточно сильное предложение. Используйте это и пропустить это вглубь себя, осознайте это, осознайте цены своего предложения и, разговаривая с людьми, исходите из этого. Я этим с вами делюсь ровно из этих соображений, чтобы у вас появился фундамент, на который вы могли бы опираться, когда вы делаете Неважно продукта, бизнеса, дополнительного заработка, какое бы вы предложение ни делали, оно в любом случае имеет очень хороший, серьезный фундамент. И исходя из этого, очень важно 2023 год не профукать. Это очень потенциальный, очень перспективный год. И именно поэтому я еще раз настаиваю на том, чтобы вы поставили цели, на то, чтобы вы посмотрели на 2023 год и посмотрели, какие задачи вы хотите решить. Что касается э, вот, той работы, которую я просила вас проделать. Написать, э, провести работу с 40 вопросами, достижения, главные уроки 2023 года – если вы эту проделали работу, может быть, кто-то захочет поделиться своими главными достижениями, но если это только это не самое личное, да? то есть не очень личное, и очень личными я не буду настаивать на этом, но если у вас есть какие-то очень важные достижения, которые вы себе выделили, важные уроки, которые вы выделили, то... Если кто-то хочет, это будет очень интересно узнать, потому что это, это опять-таки взаимообмен нашими выводами, какими-то такими очень важными вещами. А я потом поделюсь с теми достижениями, уроками, которые я извлекла из этого года. Кто готов? Ну, я скажу, что я тут расписала, конечно, много всего. Но этот год, конечно, у нас такой, если взять, вот, в плане, в общем, да, такой тревожный, я скажу, для себя. Когда да. вот это переживаешь, такие события происходят. Вот, ну, вот самый главный урок, что я написала, что всегда нужно быть человеком с большой буквы. Uh -huh. всегда быть на позитиве и всегда uh -huh. быть спокойным, потому что жизнь меняется в данной ситуации и нужно быть позитивным, спокойным и жить здесь и сейчас. Я вот uh -huh. такой сделала вывод, uh -huh. потому что, ну, пусть там да школа это вот это отношение, когда нервы Я решила так, что Спокойствие, всегда спокойствие. В любой ситуации есть выход. Да, это это что? Ну а по поводу вот ламбре, например, я, конечно, очень довольна то, что мы искали много всего и то и все рассматривали. И я очень довольна, что определились и стали действовать в том направлении, в котором мы, в котором мы хотели и которое искали. Mm -hmm. вот так вот. Спасибо, Маргарита. А какие достижения 2022 года? Достижения для меня это продажи. Я, конечно, не очень любила до этого, а сейчас, когда вот вошла в этот кураж, плюс, конечно, выход из зоны комфорта, потому что нужно было делать, там не хотелось, боялась, что-то там сомневалась или... Вот, ну, я решила, нужно сделать, нужно позвонить, нужно написать, нужно спросить, нужно поехать, думаю, что хотят, пусть и думают, что там они себе думают, вот, а я сделала, и, кстати, очень все довольны, и даже вот, когда я там думаю, а нет, ей там не надо этой девчульке, а тут, хоп, да, я хочу духи, говорит, поэтому вот такие вот достижения в плане работы. Ну, классно, классно. Спасибо, Маргарита. Кстати, у меня вопрос ко всем остальным участникам. У нас была такая мысль, такая идея сделать встречу, интервью с Владимиром и Маргаритой. Они у нас новые такие участники нашей команды и звездные участники, закрывают новые квалификации. Кому интересно было бы, вообще интересно вам, послушать историю Владимира и Маргариты, того, как они пришли, почему пришли, может быть, задать какие-то свои вопросы. Кому интересно? Да, было бы не очень интересно. Поделитесь. Конечно, интересно. Да. Я бы тоже с удовольствием послушала. Да, я тоже бы послушала. Да, с удовольствием послушаем. Ну все. У очень интересно. Очень интересно. Спасибо. Спасибо, друзья. Тогда мы с Владимиром и Маргаритой сделаем встречу, назначим день, выберем какой-то один из понедельников, когда все могут. И Владимир и Маргарита расскажут о том, как они здесь оказались и почему и свою историю. Вот. И это действительно очень интересно, очень ценно. И вот Маргарита начала говорить по поводу, неважно, что скажут или не скажут, есть одно, одно определение, как вообще отличается профессионал от непрофессионала. Непрофессионал по поводу любых событий испытывает очень большие такие эмоциональные переживания. Если большая удача, это просто вот шкалит восторг, если неудача, то это все, все падает в пол уже, ничего не можешь делать. У профессионала абсолютно ровное отношение ко всему, то есть он просто делает свою работу. Если результат отличный, ну и классно, он рад, что все получается, но не испытывает при этом какие-то там сверхэмоции. Если ничего не получается, он понимает, что это часть пути и просто продолжает делать. И вот когда, когда вы выходите на относительно ровное эмоциональное состояние, это не значит, что вы не испытываете вообще никаких эмоций, вы не робот. Да? то есть В любом случае человек, и мы все равно испытываем какие-то эмоции, но... Эти эмоции, они вас не выбивают из рабочего ритма, они не, не, не очень большие по амплитуде, то есть вы просто делаете свою работу, вы просто делаете свою работу и получаете тот или иной результат. Независимо от результата, вы продолжаете его делать. Профессионал находится в относительно ровном эмоциональном состоянии всегда. Поэтому как, как только вы выйдете на это, в это состояние, вы... Вы должны понять, что все, вы зашли, вошли в зону профессионализма. И это касается абсолютно любой сферы деятельности. Взять, если продажи, да, то есть продавец, он просто предлагает, он просто рассказывает и получает результат какой-то. И продолжает делать, независимо от того, что произошло пять минут назад. То же самое с рекрутингом, то же самое в работе с командой и так далее, и так далее, и так далее. А кроме Маргариты, кто-нибудь еще проделал эту работу, готов поделиться своими достижениями, своими уроками? Или вы отдыхали, в полном смысле этого слова? У меня больше запомнился урок. Так урок. Угу. Э, бы никогда мне не приходилось особо давать взаймы деньги. А то одна женщина уговорила все-таки вот но ну, обещала вернуть э, в октябре, но до сих пор возвращает частями. Вот, и то, что интересно, я не могу сказать, что вот давай срочно не верни, потому что я знаю, что она может вообще, допустим, отказаться, да, такое ведь, нормальное. И поэтому мне приходится уже всячески к ней приспосабливаться, и думаешь, но ну, не думаешь, что оно все равно, вот такое неприятное ощущение. Вот, которая, ну, как бы забирает из силы. Вроде я и не думаю особо об этом, но неприятно забирать вот энергию и силы. Какой урок ты извлекла? Не давать взаймы. Очень хороший урок, очень хороший урок. Мне кажется, все через него проходят. Никогда не приходилось, говорить давать взаймы, -то. но если я даю дочери взаймы, я уже знаю, что она надежный человек, и она редко очень спрашивает, очень редко и вовремя возвращает, так сказала, вовремя возвращает, или раньше даже. А это вот я чувствовала, что ну, не хотелось мне давать, но и вроде хотелось, не хотелось как-то обидеть что-ли человек или еще что-то. Вот, хотя мама у нас насчет этого молодец, она говорит, э, не, не дашь займы, не будешь врагом. Это правда, да, да, да, да, mm -hmm. да. хороший а, урок. Ну, достижений, достижений вот таких вот уж нет, но да, я тоже вот, я говорю, что надо научиться хранить сердце в радости и мире, потому что если не будет этого, то будут приставать все болезни, и, конечно, что-то случается, и, эти задачи просто надо это принять и идти дальше, решать. Людмила, правильно ли я поняла, что ты себе не выписал достижения 2022 года? Надо посмотреть. У меня как бы таких нет достижений. Ну вот в ламбре. В Ламбре, не в ламбре. Друзья мои, обязательно, вам обязательно важно увидеть свои достижения 2022 года. Они есть у каждого в каких-то да. в разных сферах у вас всегда есть достижения. Вот то, что касается Людмилы тебя, угу. даже, даже я, например, могу просто вспомнить. Сейчас не могу назвать конкретно месяц, когда ты, несмотря на что, не на что закрываешь ту квалификацию, которую ты планировала закрыть. Ты делаешь да, больше групповой оборот, чем ты планировала. А это ты говоришь, июль... у тебя нет достижений. Да. Это был июль месяц, когда я успокоилась. В феврале я решила, какие духи, война, тут какие духи. А потом думаю, завод работает, больница работает, каждый на своем месте зарабатывает деньги. Раз это у меня работает, где я зарабатываю деньги, значит здесь тоже должно быть. Вот. И я поставила себе цель, что и это и прям резко у меня был с июня и скачок, в июле скачок вот. был. А ты говоришь нет достижений. Uh -huh. Друзья мои, у каждого из вас есть достижения, и мы так устроены, человек так устроен, что он скорее увидит какие-то недостатки, увидит недоработки, увидит еще какие-то там минусы, которые есть, да, но мы склонны обесценивать свои достижения, мы склонны их забывать, и не только свои, кстати говоря, и тех, кто рядом с нами тоже. То есть мы начинаем к этому относиться как само собой разумеющимися. Мы перестаем, перестаем это помнить, мы перестаем это хранить. Поэтому, именно поэтому э, у нас с вами э, было в, в списке наших, в этом чек-листе, не ваши 10 неудач 2022 года. Вы мне сейчас маху все назовете, все свои там, я не знаю, 25 неудач 2022 года. А, а именно 10 достижений для того, чтобы зафиксировать свой ум на достижениях, чтобы еще раз вспомнить свое состояние победителя. Потому что когда вы что-то достигаете, вы ощущаете себя победителем, чтобы вспомнить это состояние, и чтобы у вас были события, которые, вспоминая которые вы всегда можете вспомнить: а вот оно, вот оно, я вот тогда у меня получилось, значит, я и дальше могу. Поэтому если кто-то еще сидит с такой мыслью, что у меня нет никаких достижений 2022 года, вам дополнительное домашнее задание – выписать 10 достижений и три самых главных. Обязательно. Можно 5 копеек добавлю? Да, Артур. Значит, ровно 10 лет назад, в 2012 году, мы приняли решение уехать с города в село жить. Значит, тогда ушли с сетевой компании. Я ни слова не мог сказать, даже у меня язык не поворачивался кому-то рассказать об этом чудесном бизнесе. 10 лет. Я 10 лет даже не заикался в эту сторону. Ну, из-за того, что был горький опыт, прошел сильный. Именно в 2022 году нашу жизнь, именно опять в декабре месяце, вернулся в ламбре. Это потрясающе, конечно. Я как заново рождение была. Так что 2022 год у нас это очень большое достижение в нашей, в нашей жизни. Потому что ламбре в нашей жизни очень много оттенков оставил. Мы с Алиной познакомились с Ламбро. Это я пришел к ней в офис, продавал ей духи. Вот мы и познакомились. В 2012 году у меня дочка родилась, именно тогда. Вот ей сейчас 10 лет. И на, рождении, именно на день рождения дочери всегда что-то происходит в нашей жизни. Так что я очень благодарен, что Володя не забыл про меня, позвонил сказал, что вот ламбре. и у меня сначала был шок, потом радость, потом молчание, а потом я ему говорю: быстро ссылку. Вот здорово. А так много есть достижений. Конечно, мы каждый год пишем цели, в конце года рассматриваем все цели. Мы пришли к тому, что уже цели сбиваются не один к шести, а вот уже почти один к восьми, к девяти, ну, ну, побольше уже получается. Раньше выходила вот мы... Артур, вы... а, видимо, звонок перебил. Да, а... а сейчас пришло такое время, когда ты постоянно пишешь цели, постоянно идешь в достижение, сбывается гораздо лучше, больше и так далее. Так что мы написали много целей, конечно, не классно. Да, я хочу... Ну, мы цель, конечно, быть национальным директором. Круто. Да, Много. да. Ну, с Божьей благодать, да. Да. Ну все, всех обнимаю, всех благ. Спасибо, Артур, спасибо. Я желаю, чтобы ваши цели обязательно были, чтобы обязательно... Вселенная тоже сделала шаг на и помогла осуществить ваши мечты. А что касается 2022 года, я думаю, что в 2022 году Артур наконец-то себе позволил вернуться в этот бизнес и появилось предложение. Кстати, есть мысль сделать еще встречу с Артуром и с Алиной. Кому интересно послушать историю Артура и Алины? Интересно, очень, конечно. Маргарита, наверное, знает уже что ли поперек Или нет? Нет. Интересно. Любая встреча и знакомство всегда интересно. Классно. Это поучительно. Это точно, это очень поучительно. Тем более интересно, как они решили переехать в деревню и на чем там зарабатывали тоже в деревне в это время, как они там жили. Вот. Артур, оказывается, уже вопросы даже есть. Да, я подготовлю, конечно. Ага. Артур, хорошо, мы тогда тоже сделаем встречу. Папси, Спасибо. Познакомлю вас со, со всеми, представлю, и вы расскажете свою удивительную историю. Она у каждого удивительная, кстати говоря. Надо нам с вами взять за правило какое-то каждый месяц проводить встречи с консультантами, рассказывать истории. А то вот в чате истории не пишите свои истории, не все написали. Обязательно напишите. Да, кстати, очень классно работает чат. Я уже двоим рассказал истории. Люди угу. просто в восторге. Надо будет еще раз написать, чтобы заходили, записали истории свои. Это шикарный да, да, инструмент, да. просто шикарный инструмент. Да-да-да. Мы еще этот вопрос будем развивать, поэтому те, кто в чате истории, чат называется «Я выбираю Ламбре», если вы еще не написали свою историю, если вы думаете, что у вас история какая-то не такая, то вы очень сильно заблуждаетесь. У каждого из тех, кто здесь сейчас присутствует, я точно могу сказать, у вас шикарная история, которую вы можете показать. У вас отличные результаты, которыми вы можете, которые вы можете показать. Здесь нет такого, что нужно как какие-то большие цифры показать. Дело вообще не в этом. Люди приходят не на большие цифры. Люди приходят на человеческие истории. Люди приходят на то, что вот простой человек взял, начал делать, и у него получилось. А у вас у каждого есть такая история. У каждого из тех, кто сейчас здесь в этом чате, кто на этой встрече, точно говорю, есть такая история. И потом, вам никто не мешает по мере вашего роста переписывать эту историю. Вы можете снова добавлять нюансы, добавлять результаты, добавлять какие-то события. И это отличная тренировка в том, чтобы научиться кратко рассказывать свою историю, выделять самые важные вещи, самые ценные вещи. Это полезно и для вашего рекрутинга, да, когда вы приглашаете людей. И плюс у нас с вами в чате соберется огромное количество историй, которые вы можете показывать вашим кандидатам и говорить, вот смотри, вот, вот человек, вот он был кем-то, вот такой у него результат, вот столько он лет в компании, вот другой человек. И наша задача показать простых обычных людей, которые в этом бизнесе развиваются, движутся, достигают, осуществляют свои мечты и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста. А я где-то что-то по... пропустила. Я что не Видимо, знаю, про ага, вот, видишь, оказывается, Людмила даже пропустила. Поэтому пока по-хорошему прошу. Пока прошу по-хорошему. Но мы еще раз тогда напомним, раз вот Людмила пропустила, в командном чате еще раз об этом напишем, еще раз дадим ссылку на этот чат, чтобы вы могли добавиться и написать свои истории. Людмила, если не втерпешь, можешь пролистать командный чат, и мы, мы об этом писали с Артуром, по-моему, в начале января, да, Артур? Первые числа. В первых числах, да, да, да, в первых числах угу. января была... была да, да, да, да, просто праздники многие пропустили. Ну ничего, мы напомним. Нет, ну здорово вообще, такой инструмент шикарный, вот там... Там была вот история, да, вот 82 тысячи вышла авто от, от компании, и свою салон красоты открыла. Это и Марина все... Кирпичикова, она сейчас здесь да, на да-да-да. Марина, да. Да, да. Марина, да, просто да, да, шикарно. Да, да. Ваша да. история вообще это просто башку сносит всем. Артур, я вообще две машины получила от компании. Ну здорово, надо писать, надо писать, это все. Ну вот, забыла. Марина, история. поправь, да, внеси правду, что у тебя две машины компании. Нет, но я первый получила, а второй по программе получила еще раз. Поэтому есть к чему стремиться, сейчас буду третий раз стараться получить. Да, это бизнес-история. Вот человек, вот Маргарита и Володя результат шикарный тоже. Два месяца, да, и 25 тысяч человек. Ну, извините, тоже ну, просто, и истории эти нужны. Какой есть, такой есть. Пиши, как есть, потому что одному человеку заинтересует эта история, другая другому человеку заинтересует вторая история. Кто-то себя увидит там бухгалтера, кто-то себя увидит там грузчика, да, кто-то себя там увидит там какого-нибудь профессора, да, который что вот на самом деле смотреть это же в возрасте, когда люди работают в обычной работе, это же жалко на них смотреть, это же больные люди на самом деле. Вот приходишь, врачи и так далее, после 40, после 50, люди просто в растерянности, они не знают, что делать, куда идти, чем заниматься. А тут история, а тут история, а тут история. Шикарный инструмент, так что было бы здорово, чтобы все писали. Там надо, не надо много чего писать, просто история, история, история, история. можно листать, человеку читать. В общем, здорово. Угу. Спасибо, Артур, спасибо за такую шикарную идею. Мы обязательно ее будем развивать. Обязательно. Благодарю. Потому что даже навык рассказа своей истории, опять-таки, вытащить главные вещи в своей истории, это же тоже очень ценно для того, чтобы самому рассказывать, проводить презентации, приглашать людей. Мы же тоже, это то же самое о том же, мы обесцениваем свою историю, мы кажется что, кажется нам, что тут ничего интересного. Марин, можно я поделюсь вот то, чем ты сказала по поводу того, как ты думаешь, твоя история воспринимается твоими детьми? да. Вот представляете, мы с Мариной когда общались, вдруг выяснилось, что Марина считает свою историю неудачной, что это нехороший пример для своих детей. Представляете? И причина в чем? Причина в том, что когда Марина начинала этот бизнес, она работала на продажах очень много и на выездных продажах, то есть ее не было дома. То есть, по большому счету, за этот результат ее семья заплатила тем, что мамы часто не было дома. И Марина поэтому решила, и, то есть, и ее дети воспринимают, что вот если мы сейчас этим займемся, то у нас тоже не будет дома, а наши дети не будут нас видеть. Но времена-то изменились, инструменты изменились, и бизнес можно сейчас строить по-другому совершенно. И, а у Марины такое ощущение, что ее история неудачная, представляете? Нет, не я это считаю, это, ну, да, смысле, это понимаю, дети да. на самом деле мои. Да. Я это да. считаю, что все нормально, но у меня есть чувство вины иногда перед детьми, что меня не было с ними рядом. Да. да вот. Ну вот. Да. Хотя я себя учу, говорит, что я всегда права обо всех ситуациях да, да. и сравнивать те времена и эти времена не очень корректно сейчас все по-другому и можно бизнес выстроить по-другому и можно работать по-другому и не обязательно то есть не обязательно такую жертву приносить но тогда это были другие времена и это был вопрос выживания марин вспомни поэтому на мой взгляд, твои дети должны испытывать огромную благодарность к тебе, и, надеюсь, они испытывают за то, что ты сделала. Потому что в любом случае, когда мы с вами хотим чего-то достичь того, чего нет в нашей жизни, в любом случае нужно платить какую-то цену. То есть не, не будет так, что вы ничего не меняете в своей жизни, у вас ничего не меняется, вы остаетесь такой, как есть, и к вам приходят какие-то новые достижения. Так не бывает. И каждый платит какую-то свою цену. Временем ли, общением ли, да, тебе приходится менять свою жизнь. Ты уделяешь, например, если ты хочешь бизнес-достижения, ты хочешь увеличить свои доходы, ты уделяешь этому больше времени. И где-то тебе надо это время где-то взять. Это, ну, это естественно, по-другому не бывает. Но ты всегда можешь выбрать тот темп, который для тебя относительно комфортен. Ты всегда можешь выбрать способы, Ведение этого бизнеса, которые тебе а, приемлемы, ты всегда можешь выбирать, но при этом а, ты, ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, зачем ты делаешь, для, ради какого результата ты это делаешь. Поэтому, Марин, спасибо тебе большое за твою историю. Так, у нас вот даже опять же, опять же, я на эту тему с Иринкой разговаривала вот после, ага. когда мы с тобой поговорили, и опять она мне ответила. Она говорит, мама, мы, нет, они мне благодарны, uh -huh. но как ты, мы не хотим. Все. Ну, То, хорошо. Что... Это... Ага. И поэтому вот. Ну, нет, ну, она нет... говорит, что я не говорю, что нет, навсегда, подожди. Ну, в том смысле дверь не закрыла. Ага, хорошо. с Иринкой будем работать дальше. Хорошо. С, с, с Мариной тоже надо сделать встречу. У Марины тоже очень интересная история. Я думаю, что тоже интересно будет познакомиться с историей Марины. У нас у каждого интересная история. У меня уже зреет план целого цикла встреч. Чувствуется. Хорошо. И... Возвращаюсь в канву 2023 года. То есть 2023 год – это год, год возможности, который надо использовать. На 2023 год я поставила себе задачи по увеличению группового оборота. Я хочу вырасти как минимум на треть в нашем групповом обороте. Что такое вырасти на треть? Да? то есть Чтобы было понимание. Буду мерить это групповыми бонусами на сегодняшний день в команду выплачивается 2, тысячи, 2 миллиона 150 рублей. То есть наша с вами организация, предприятие, фонд оплаты труда, будем так называть, да, если какими-то такими обычными мерками мерить, 2 миллиона 150. Если мы вырастем на треть, то у нас с вами в наши доходы увеличатся на 650 тысяч рублей. То есть наш с вами коллектив начнет, это, это в месяц, это я сейчас отмерю декабрем, это не годовые суммы, это именно в месяц. То есть наша с, наш с вами организация, вы начнете зарабатывать больше, и у нас в сеть будет выплачено больше на 650 тысяч рублей. У каждого за этими деньгами стоят какие-то свои цели. То есть я почему измеряю все групповым оборотом, деньгами и так далее, потому что это достаточно универсальные вещи. Это то, что понятно каждому, и каждый может уже дальше посмотреть, а куда я хочу использовать дополнительные деньги, которые у меня появились, на что я их буду использовать, какие цели я буду себя решать. И... То есть рост нашего товарооборота – это всегда рост доходов в структуре, это всегда увеличение ваших доходов, это всегда увеличение вашего семейного бюджета, это реализация каких-то ваших целей, которые вы себе в жизни ставите. И поэтому в 2023 году я хочу вырасти как минимум на треть в наших с вами, вот, вот в этой вот, в общей цели. И э, хочу еще одну новую ветку мастерскую вырастить, выйти на новый ранг как минимум регионального директора. У меня обидцы чуть поменьше, чем у Артура. И тем самым выйти в командном поле уже на три пула. То есть если говорить нашими бизнес-такими задачами, то вот такие вот цели для себя поставила. И буду над этим работать. Что касается ваших целей, ваших целей, то обязательно проделайте работу по постановке целей и обсудите ваши планы и цели с вашим наставником. Посмотрите, то есть вместе посмотрите на эти планы. Наставник, во-первых, посмотрит с точки зрения, ну скажем, не то, чтобы там реальности, да, но адекватности ваших целей. Или можно обсудить что нужно для того, чтобы достичь эти цели. Наставник посмотрит на ваши цели с точки зрения, чем он может помочь вам в достижении ваших целей, то есть какое его, какая его роль в достижении этих целей. Поэтому я сейчас обращаюсь, прежде всего, к своей первой линии. Я прошу всех, кто проделал работу или проделает работу по постановке целей и планов, до конца этой недели прислать мне. Ваши цели и планы по бизнесу, для того, чтобы мы могли на них вместе посмотреть, чтобы я тоже знала, к чему вы идете, куда вы стремитесь и могла понять, чем я могу вам в этом помочь. Соответственно, все остальные, кто не являются первой линией, присылайте ваши цели и планы вашим наставникам, вашим действующим активным наставникам. Пожалуйста, эту работу проделайте. Я своим еще персонально всем напишу, потому что мне важно понимать, куда вы движетесь. И в 2023 году я все-таки хочу создать, начать и закончить, что называется, сделать школу новичка именно с точки зрения сетевого бизнеса, то есть в той системе, которую я продвигаю про и Считаю, что по ней стоит двигаться. Есть продуктовая линейка, да, есть обучение, касающееся продукта. И хочу еще сделать такой же курс, который будет направлен на то, чтобы дать базовые знания, понимание сетевого бизнеса нашей компании. То есть дать вот такую базовую информацию по бизнесу. То есть вот тоже вот в целях стоит на этот год сделать такой курс, записать. И, вероятно, еще будут у нас какие-то движухи, какие-то будут активности, то есть это все будет. И сейчас я хочу вам еще прорисовать 2023 год в датах, чтобы вы могли тоже на это опираться, чтобы вы могли свои цели 2023 года расставить именно на временной шкале. Какие важные события нас ждут в 2023 году? Первая дата которая у нас с вами ближе всего, это 1 марта. Что это за дата? Это дата, когда у нас с вами заканчивается активный период нашего промо на 100 тысяч. Да? То есть в промо на 100 тысяч могут принять участие консультанты, зарегистрированы до 1 марта, то есть январь-февраль. Поэтому у кого есть амбиции, у кого есть нацеленность принять участие в этом промо, то январь-февраль на то, чтобы найти и зарекрутировать, зарегистрировать консультанта, который будет двигаться в этом промо. То есть дальше можно еще в марте, в апреле закрывать то, что там не успели закрыть, да, потому что есть еще два месяца, но февраль это последний месяц, то есть 1 марта, уже такой возможности не будет. То есть люди, консультанты, зарегистрированные после 1 марта, принять участие в этом промо уже не смогут. Поэтому первая ключевая дата – это 1 марта. Следующая, следующая ключевая дата – это 29-30 апреля. 29-30 апреля – это бизнес-форум, который будет проходить в офлайн формате. Предположительно, в Москве, может быть, не в Москве, но в ближайшие дни, в ближайшее время будет анонс уже этого мероприятия для того, чтобы мы, вы могли свои планы выстраивать. Кто туда сможет попасть? На этот бизнес-форум смогут попасть либо консультанты с квалификацией от лидера, от лидера либо новые квалификации. То есть у тех, у кого квалификация меньше лидера, могут попасть на это мероприятие в случае, если у вас есть новые квалификации 2023 года. Нижняя планка для участия в этом мероприятии – это квалификация, получается, 18%. 18%. То есть от 18% новые квалификации могут принять участие. И э, лидерские квалификации. То есть следующая дата у нас с вами 29-30 апреля. То есть это тоже такая веха. Дальше. Следующая, э, следующая дата это, сейчас скажу, 23 июля. То есть у нас следующие два месяца. Май, июнь. Да? И 23 июля у нас состоится онлайн мероприятие корпоративная, где в любом случае мы будем подводить итоги, то есть к, к этому мероприятию тоже, соответственно, можно подтягивать свои результаты, подтягивать людей, подтягивать достижения 23 июля. Это будет онлайн. Еще одно мероприятие, которое я на сегодняшний день не внесла в шкалу, это наш командный выезд потому что я не смогла принять решение, не смогла понять, куда лучше поехать и когда лучше поехать. Я хотела с вами посоветоваться. Что касается нашего командного выезда, мы как-то каждый год уже достаточно большое количество времени ежегодно куда-то выезжаем. В прошлом году мы выезжали в Турцию в мае месяце. До этого мы выезжали на Розахутер в конце июня. И если посмотреть варианты, на самом деле вариантов не так много. Но я не смогла ни на чем остановиться. Во-первых, одно из правил этого выезда, оно достаточно бюджетное. То есть оно бюджетное, то есть оно недорогое. Это не какой-то там, это недорого, для того чтобы это было доступно достаточно большому количеству людей. Вот, и, соответственно, посмотрела на цены в Турцию, Турция, надо сказать, сейчас тоже не дешевая, Турция перестает быть бюджетной, если более-менее приличное что-то, вот. остается вариант с нашим побережьем, мне по-прежнему нравится Красная Поляна, Роза Хутор, то есть это такие достаточно цивилизованные места. Если у вас будут какие-то предложения, если у вас какие-то будут варианты, я с удовольствием выслушаю, потому что мы, как правило, в январе принимаем какое-то решение по поводу того, куда мы вместе можем выехать, чтобы вам это тоже было интересно, чтобы это было по средствам, чтобы это было, ну, чтобы это было возможно, и ну, по всяким разным причинам. Если у вас какие-то предложения прямо сейчас сходу, Какие-то мысли по этому поводу. Это где? Когда будет? Где-то сентябрь, да? Это раньше, чем сентябрь. Это скорее период с мая по июль. О, это сезон. Это сезон, да. Да, это сезон. Ну, мы тут живем, мы же возле Анапы. Да, да, да, вам-то проще. Вы-то рядышком. Там у нас, ну, Красная Горька, это здорово. В этом Утриш у нас есть, Суко, ну, много есть месяцев. Можно. Мест много, да, ну, да. То есть здесь да, вопрос о том, все... это, на, это наше российское побережье или мы куда-то рванем? Да. Жаль, в в Крым не можем. Крым тоже было бы. Я согласна, но в Крым, наверное, вряд ли пока поедем. Да, пока да. Пока нет. Так что я да. <laughs> Классно. Артур за. Ну, я вам просто закинула мысленно подумать, если какие-то будут мысли, я всегда готова выслушать аргументы за, против, для того, чтобы собрать какую-то более объективную картину и тогда уже принять решение. Вот здесь пока есть мероприятие, но нет даты и нет места. В течение января мы, этот, мы все равно примем какое-то решение по этому поводу. А, вот. Дальше. Движемся дальше по нашей временной шкале. 23 июля мы с вами записали. Следующая дата – это 1 сентября. Я прошу прощения. Я прошу да. прощения. Еще. Вот в такой сезон июнь-июль, вот мой опыт, да, самое шикарное отдыхать – это именно в горы. Не на море, а именно в горы. Там людей а нету. Да, да, да. Все идут на море. Там, ну, знаете, что там? А в горах, вот у нас Лаганаки, потрясающее место. О, вот, отлично, посмотрите. Там... мы тогда обсудим варианты еще с вами, вы да. накидаете вариант. Мы именно по этой причине очень много раз за последние несколько лет ездили на Роза а, ну, То есть мы то жили то есть? на Роза а при... на море ездили. А это, ну, это, да, просто, это идеальное сочетание, то есть есть и море, и горы. Вообще супер, да. Да, да, да. Вот я ровно за это люблю очень Розахутер и очень многие полюбили розахутор. Единственное, в десятый раз захочется людям ехать туда или нет, не знаю пока. Но там можно и достаточно бюджетно разместиться в достаточно хороших условиях. И есть сочетание горы и море. Просто я... море и горы. Другого такого варианта я не знаю, поэтому если кто-то еще предложит еще какие-то варианты, то с удовольствием. Тем, кто живет рядом с морем, у вас немножко другая ситуация, вы можете в любой момент поехать на море и получить. А тем, кто далеко от моря живет, они пользуются вот этим временем летним, когда можно выбраться на море, помочить свои ноги в море, что называется, понюхать, подышать морским воздухом. Так что вот у нас так. Итак, движемся дальше. Следующая дата – это 1 сентября. 1 сентября – это... Завершение отчетного года у нас в Ламбре. То есть у нас отчетный период идет с 1 сентября по 31 августа. То есть это время, когда мы то есть подтягиваем все опять-таки достижения, все результаты потому что дата, следующая дата – это 14-15 октября, подведение итогов за этот отчетный период. То есть 14-15 октября мы будем подводить итоги ровно за период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Поэтому вот сюда важно, к этой дате важно подтянуть достижения за отчетный период. И я уже озвучила следующую дату, 14-15 октября. Это даты итогового события в 2023 году, в этом году уже. Это будет офлайн формат то есть это будет живой формат. И после этого мероприятия у нас будет лидерский выезд. Вот здесь вот мы, скорее всего, поедем уже, скорее всего, поедем уже за границу. Не скорее всего, а точно поедем за границу, потому что ну, у нас уже не очень комфортно в России, чисто по погоде. Вот, поэтому э, лидерский выезд, опять-таки лидерский выезд, он доступен будет тем, у кого есть квалификация лидера. То есть здесь тоже нужно просто подгадывать, да? то есть не то что подгадывать, а ставить цели. 14-15 октября с последующим лидерским выездом. И последняя дата, это дата уже 2024 года, но я все равно ее хочу озвучить, потому что э, следующая веха у нас с вами 1 января 2024 года. У нас есть календарный год, где мы все равно собираем все итоги за календарный год. Декабрь у нас самый... Самый такой показательный, самый яркий месяц, который показывает результаты всего предстоящего предыдущего года, как мы отработали. Поэтому 1 января 2024 года это уже мы можем подвести итоги по итогам календарного года. И будет мероприятие 21 января 2024 года в онлайн формате уже это будет. То есть мы будем подводить итоги этого промежутка времени. То есть вот, вот такие вот временные отрезки у нас с вами образуются, и вы сейчас можете посмотреть на свои планы, на свои цели и их скоординировать, совместить с теми датами, которые я вам озвучила. Вместе с записью этой встречи я еще визуально тоже отображу эти даты на шкале, на временной шкале, чтобы у вас это все было перед глазами. То есть, вот этими датами я хотела с вами поделиться. Вчера как раз ровно занималась тем, что вживалась в этот график, и я вам предлагаю в этот график тоже вжиться, тоже его прожить, посмотреть себя, свои цели и прожить мысленно этот год. А дальше мы будем просто заниматься материализацией наших, вот этой нашей картинки весь предстоящий год. Так, вот, вот, этот, я, вот, это, вот, вот эту картинку я хотела вам сегодня нарисовать. Я не, не, не берусь сказать, что у вас прямо сейчас все нарисовалось. Я, скорее всего, вам дала материал, который вам поможет еще больше конкретизировать ваши планы цели на 2023 год. И я жду цели планы ваши на 2023 год от вас. Да, в течение этой недели, пожалуйста, над этим поработайте. Если будут какие-то вопросы, задавайте, для того, чтобы мы могли все это скоординировать, совместить. Пожелания по поводу летнего выезда принимаются, пишите. И в заключение нашей встречи я хотела вам сказать такое некое, такое настройка опять, да, касательно наших целей и планов. Этот мир устроен так, что мы с вами имеем в этом мире не то, что мы хотим, да? то есть вот нам захотелось и у нас это появилось. Этот мир устроен так, что в нашу жизнь приходит ровно то, что мы есть. То есть все, что в нашей жизни появляется, это отображение того, кем мы являемся. И поэтому, если мы с вами хотим в нашу жизнь, чтобы вошли какие-то новые достижения, и новые блага, еще что-то, мы всегда, нам всегда важно смотреть, в то, что нам нужно в себе взрасти, профессионализм, наши профессиональные качества, лидерские качества, человеческие ценности или еще что-то, и тогда... Все, что мы хотим, в нашу жизнь будет приходить. То есть, если чего-то нет, всегда задавайтесь вопросом, что во мне нужно взрастить, что нужно, чтобы появилось во мне. Если у меня не хватает бизнес-результатов, видимо, у меня не хватает бизнес-профессионализма. Важно работать не просто над тем, чтобы визуализировать и медитировать на те цели, которые мы поставили, важно работать над своим профессионализмом. Взращивать свой профессионализм, тогда все придет. Наш бизнес с вами проф, про профессионализм. Высокие достижения в нашем бизнесе имеют только профессионалы. Поэтому в 2023 год мы будем тоже над этим работать, над тем, чтобы взращивать свой профессионализм. Профессионализм в сетевом бизнесе, профессионализм в рекрутинге, профессионализм в предложении нашего продукта. Поставьте в себе задачи, в цели обязательно те навыки, те умения, над которыми вы хотели бы поработать в 2023 году. Чему вы хотели научиться? Что бы вы хотели научиться делать такого в 2023 году, что у вас может быть недостаточно развито еще? С этой точки зрения тоже посмотрите. И с точки зрения постановки целей и планов, то есть цели, после постановки целей всегда у вас должен быть ответ на вопрос, как, как я это буду достигать. Это очень важно увидеть ответ на вопрос «как». Просто цели поставить недостаточно. Нужно для себя понять, а как я это буду достигать, как я это буду делать. И если здесь будут какие-то трудности, тогда и наставник вам в помощь. Наставник вам в помощь. Если у вас какие-то вопросы... По сегодняшней теме или вообще не по сегодняшней теме, если вообще, в принципе, какие-то вопросы на сегодняшний день? На нашей первой встрече 2023 года. Гульнас, да. Это я, Наталья. Вопросов нет? Есть над чем работать, это вообще я еще раз вот даже хотела сказать, и я это я напишу, что вот эти наши живые встречи, это просто вот, ну, это, но ну, реально живые встречи, даже в записи слушать не так продуктивно, как, например, на этой встрече быть. Я слушаю каждого человека, и у меня настолько все это откладывается. Я хотела просто добавить еще, когда говорили о том, что же нам дал прошлый год, я не, не, не проработала по вопросам, обязательно сейчас прям проработаю, сяду. Но что мне дал прошлый год, это то, что, как ты говорила, на, также на наших встречах, может, кому-то это не зацепило, меня зацепило, начинать каждый год позиции победителя, начинать каждый месяц в состоянии победителя, а еще круче, каждый день также начинать состояние победителя, потому что что-то сделать с утра такое, чего ты вот ощутишь себя победителем, и тогда день начинает, как бы идет так, как нужно, дальше неделя, год и все остальное. Спасибо да, тебе правда. большое. И вот за это я. Вот это мое главное ощущение: чувствовать себя, вот ощутить и понять это состояние победителя. Вот это круто. Спасибо. Спасибо. Наталья. Это будем будем считать это уроком твоим 2022 года. Наталья знает, о чем говорит. Декабрь мы закрывали до последнего момента, до прямо вот до самого. Наталья била за свою квалификацию до, до самой последней минуты 2022 года, поэтому Наталья знает, что такое чувство победителя, ощущение победителя, и поэтому это реализованное знание. Спасибо, Наталья. Всем я вас тоже благодарю за эту встречу, благодарю за то, что поделились, за то, что активно участвовали в нашей беседе. Это не просто мой монолог, всегда интереснее, когда все участвуют в нашей встрече. И по традиции просто прошу поделиться буквально там парочкой слов от того, что для вас сегодня ценного, важного было в этой встрече, в нашем командном чате, для того, чтобы ваши партнеры, которые не пришли на эту сегодняшнюю встречу, у них захотелось, появилось желание посмотреть запись этой встречи, для того, чтобы они вошли в наш информационный поток, который мы уже сегодня с вами начали создавать. Вот это вот у меня к вам просьба. На этом на сегодня все. Я вам желаю продуктивной недели 2000, января 2023 года. Я привыкаю к цифре 23. И э, до скорых встреч. Все наши какие-то текущие вопросы, как всегда, в командном чате, в продуктовом чате. Если будут вопросы, welcome, задавайте. Всегда рада. Всем пока. Всем всего хорошего. Спасибо большое. Счастливенько всем. Благодарность. Спасибо вам большое. Спасибо, Олег.